Добрый вечер, мои дорогие друзья. Меня зовут Андрей Бабин. Я председатель Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот». Самого лучшего клуба в мире. Все об этом знают. Все. Никто в этом не сомневается. И сейчас у нас продолжение великолепной великолепной программы «Стихия стихов» на радио Люберецкого региона. Сейчас у нас будут... Читать прекрасные свои произведения Ну, Марина даже споет Она прекрасная фея фечка сидит Она даже споет часть своих песен Володя Тоже почитает немножко лирики Ну и сейчас По нашей клубной Полутрадиции что-нибудь прочитаю Я из любовной лирики Про любовь Ой Так как прекрасная фея Прекрасная дама не может обходиться без благородного рыцаря. Королева тоже не может обходиться. Грустное стихотворение называется «Ее рыцарь». Посвящается всем королевам и их рыцарям. И ледяную сталь меча. И чести омертвелый лик Держал у сердца хахача, Кусая до крови язык, Не зная, где ее искать, Но чувствуя, что нужен ей, Не помнил, где ложился спать Под ржавью факельных огней. Он полз за нею по пятам, Куда бы ни ушла она, Он через день уже был там, Как демон из плохого сна. Забытый всеми, но не ей, Стоял под шквалом у руля За пошлостью бегущих дней И верность для нее храня. И маской в ветреную ночь Лицо к забралу приросло, Когда отвергнутый плыл прочь И под волну ушел на дно. Назло всем глупым королям, ей нужен только он один, Как рыц... а как ветер птицам-кораблям, Ее бесценный паладин, она мечтает об одном, когда, закончив жизни срок, войдет с ним рядом в звездный дом и ляжет облаком у ног. Хлопать не надо, мы договорились. Так вот, сейчас представляю вам, дорогие мои друзья, в этот прекрасный вечер нас посетил член Российского Союза писателей. Ну, прям как я, благородный джентльмен, как я, талантливый, да, наверное, побольше, чем я, ну, во всяком случае, мы оба талантливы. Володя, представься. Ну что ж, меня зовут Владимир, я студент... Владимир Николаев. Да, вот, спорно. Я являюсь студентом Московского авиационного института. О а себе сказать, могу очень мало что. Да много-много можно сказать. Он просто очень скромный человек. Володя талантлив. Он пишет раз, разноплановую вообще лирику. Он живет здесь недалеко, кстати, недалеко от нашего радио. И поэтому будет приходить с нами выступать дальше. Володя, продолжай. Mm. Ну, ну, начинай читать, ладно <laughs> Все нормально, что <че> ты <свят> Ну да, нервничаю немного, что вы Итак Как я сказал, я студент Поэтому давайте начнем с чего-нибудь легкого Жизнеутверждающего, студенческого Когда я стану знаменитым Когда я стану знаменитым Войдет в привычку свет софитов Войдет в привычку, что за мной фанаты Следуют толпой, тогда уже Не будет страшно сказать тебе О том, что важно, что мог Сказать десятки раз, но в страхе Получить отказ, держал в Себе три главных слова. Молчал я. Снова, Снова, снова. Но страхи все Сойдут на нет. Теперь я признанный Поэт, и на вручении награды Я выйду в зал, Я встану рядом, и, наплевав На шум и гам,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 Ничего, не зри. Я почувствую. Только приди. Молодец. Молодец. Да. Я хлопаю в душе. Так, а сейчас Марина Тимохина о себе коротко расскажет всю правду. Вообще полностью. Это точно. Так и будет. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать на радио Люберецкого региона. И... Для нас, для нашего клуба люберецких городских поэтов ⁇ Старый кот ⁇ это какой-то новый виток. Случилось так, что Андрей Бабин, наш председатель, собрал нас под своим крылом однажды. И все, что писалось в стол, все, что забывалось навсегда, выплыло. Потому что доставая эти стихи из прошлого века, они оказываются актуальны, они нужны, они важны. И началось это все тогда, когда мы друг другу начали их читать. Но случилось так, что пандемия глянула на нас незаметно, все ушли на удаленку. И на этой удаленке мы обрели популярность. Мы стали известными людьми. Мы вот на этой удаленке нас услышали, нас увидели. Когда первый раз мы вышли на улицу, я просто с порога вышла из дома под аплодисмент. <свят> потому что даже соседи откуда-то вот это все знали, видели. И вот сегодня мы на радио Люберецкого региона и очень счастливы. И чтобы представиться, я не буду говорить, потому что стихи говорят сами за себя. И о песне тем более. И в этой песне вы все про меня узнаете. Кстати сказать, у этой песни есть срок годности, и вы узнаете сейчас почему. Как всегда фейерверк, как всегда влюблена, и, быть может, в придачу любима. И как скоро и срочно везде быть должна и практически неуловима. Она мама и бабушка, дочь и сестра, и певец, и грец нету сил. Что бы было бы, если бы не из ребра ее боженька сотворил. пара ра па пара -па -да пара ра -па В узком кругу все умеет, все может, все знает И в горах, и на море, как по свистку По три раза в году бывает Она мама и бабушка, дочь и сестра И певец, и игрец нету сил Что бы было, если бы не из ребра Ее боженька сотворил. Пара-ра-па-пам, пара ра пам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 когда-то кончается, я уже не смогу петь эту песню, потому что это будет неправдой. А сейчас я и мама, и бабушка, и дочь, и сестра, и этим горжусь. И причем самое главное, что я горжусь, что я дочь. Вот. Что еще хочу сказать. Наш клуб это не просто клуб, а как лаборатория стихов. Мы, общаясь друг с другом, у нас возникают совместные проекты. Кстати сказать, Андрей, не помню, какое стихотворение у тебя, но оно про карты, про игральные карты. Ты погадай на козырях, может? Может быть. А можешь сейчас прочитать? Конечно. Его? Потому что это вот сподвигнуло меня на то, чтобы э, написать потом песню. Mm -hmm. Это именно... Потому что творчество, это это энергия, энергия, которая к нам несется из космоса с такой вот оглушительной скоростью. И мы заражаемся, мы зацепляемся крючочками друг за друга, и получается это волшебство. Никогда не говорю, что я пишу стихи, я говорю, я попрошу, никогда отказа не было если вот это вот нужно для кого-то бывает. Почему вот у меня немного стихов, как вот у наших авторов. У меня там раз в 9 месяцев как ребенок рождается что-то. Вот. И поэтому, Андреша, просто прошу тебя, погадай mm -hmm. на козырях. Да. Ну так вот. Ситуация очень интересная. Это стих необычный. Дело в том, что э, когда-то э, прекрасная дама одна, пожалуй, с другой прекрасной даме, что ходила насчет своего повелителя домашнего, к бабке. Погадать там, определиться, потому что он то есть дома, ну, он все время дома, но душой. А так в физическом теле он редко бывает. Я услышал, когда они это все обсуждали, посмеялся над ними. Но так как э, я э, как бы организовал программу «Завелся в городе поэт», то здесь надо было делать сразу. Стихотворение называется «Ты погадай на козырях». Ты погадай на козырях, на опыте, что не пришел, на рунах, свечке и углях. Роняя капли слез на стол, дорогой дальней всех дорог. В глазах валета наглеца, что сможет он и что не смог. От старикашки до юнца Всегда любви, всегда чудес, Как и ждем и ждем, Что будет дальше темный лес. Гори огнем, гори огнем, И ева гулкие шаги Разгонят снов твоих дурман, Всегда приличие тиски Любви срывает ураган И скажет страшная, как черт, Гадалка, в перегар дыша, Тебе он точно не соврет. В твоих руках его душа, В твоих руках его рассвет, В твоих руках его закат. Он не услышит слова нет, Он за тобой и в рай, и в ад. «Мадам, вам скоро шестьдесят!» А вы все скачете козою, Тут каждый о душе подумать рад. Посыпав пепел над головой седою, Вы все тусуете вальтов и королей В своей старинной замусоленной колоде Валет червовый и король крестей. Побиты вами их вы не найдете. Дорога дальняя к морям вам выпадает. Крутые спины подставляют горы, А жизнь опять с улыбкою играет. И на сукне из карт плетет узоры. Вас вряд ли эти карты исцелят. Их запах и шероховатость, Мадам, вам скоро шестьдесят. А ищите нечаянную радость, мадам, вам скоро 60. Вам выпала нечаянная радость. Это радость нечаянная, то, что мы находимся здесь, на радио Люберецкого региона. Вот прекрасная тема. Ну что, Володь, продолжай. Порадуй нас. Ух. Так. Ну, я перестал стесняться. Так что... Вы сами виноваты. Напросились. Да. Хотелось бы сказать, что основным управлением моего творчества на самом деле является не столько лирика, сколько больше фантазийная тематика, рыцарство, волшебство и прочее сопутствующее. Ну, поэтому начнем издалека. О современных рыцарях. Сглотнул слюну и с мыслями собрался. И тихо зашагал навстречу ей. В своих глубоких чувствах он признался. В том, что нет жизни без ее очей. Он был одет в обычную футболку, И джинсы уж протерлись кое-где. Она скривилась. «Любишь ты, и толку! Ты хочешь, чтобы жила я в нищете? Что может дать мне нищий оборванец, Который и машину не купил? Что за душой? Хрущевочка и ранец? Иди туда, где Давич обрадил. И он ушел, из устали вздыхая. Сейчас без денег вызываешь смех, в его шкафу пылится, ожидаю. прекрасный, яркий рыцарский доспех. Браво! Кстати, вы знаете, почему нету в Люберцах драконов ни одного? Вот ни одного. Выходим на улицу, да, на остановке нету, за помойкой нету. Идем вот по городу, да, все есть, даже какие-то там серые личности. Но драконов ни одного. А почему, знаете? Потому да что, что лишь, в есть Люберцах рыцари. есть рыцари. Видите, вот идет человек. Победители там... драконов. Нет, он просто идеальный. Он, он в каске, немножко может газированно идти. Там с копьем, там, ну, с другими рыцарями там. Беседовали. Вот. И драконов поэтому нету. Все драконы попрятались. В Москву захочешь драконы. В Луткарина отъехал драконы. В Люберцах ни одного нет. Потому что вот рыцари, рыцари благородные. Присутствует в городе. Ладно, стихотворение называется... Или ты давай второй читай. Или ну, пока... Я могу уступить очередь. Да, нормально, это не очередь, это нормально, все. Давай второй, <с <с а хорошо. я потом про медного жгучего змея прочитаю. Итак, а данное стихотворение будет из цикла «Сказ рыцаря». Очень лирическое, очень приятное стихотворение. И вот я снова вижу сон. Свет тусклый нескольких свечей, с принцессой милую своей стою обнявшись. В унисон в груди стучат наши сердца, И город виден из дворца. Прошел я через много битв, И в пляске тысячи мечей Я помнил свет твоих очей, Лишь потому остался жив. Моя душа в твоих руках, Огонь горит в наших сердцах, Глаза блестят, душа поет. Но вот мне надо уходить. Не на совсем, не смей грустить, когда сражение пройдет Приду здоровый и живой Чтоб вновь увидеться с тобой Молодец Ну так вот Про, Про змея Про Да, он один, но он классный <состоящий> Потому что он не просто Он в душе находится Ну то есть джентльмен Вот он, есть У него в душе змей Ну не только он, там еще в голове тараканы Но змей <состоящий> это классно Тихотворение называется сказка для тебя в общем сказка для тебя я медный жгучий змей из сказочных миров алмазные клыки из стали чешуя мой взгляд и блеск стихов и плачь, крик, и рев под окнами в ночи. Тебе, любовь моя, я сказочный герой. Безумец и смутьян со шпагой в кабаке. За карточным столом стихи писал опять. И был от счастья пьян, И танцевал мне без В дыму под потолком. Ни пошлость пьяных шлюх, Ни подвость шулеров, не взгляд святых убийц, не приговор петля, не тихий мерзкий писк Захваленных шутов. Мой путь не отвернут к тебе, Любовь моя, Шатаясь, ухожу, устало оттолкнув плечом и кулаком Каких-то у дверей на площади ночной У храма под замком я замолчу, зажав В груди моих зверей, и змей шипя уснет Вдоль строчки по листу, и дождь а мой туш Чернильных ее слез и ночь укроет тьмой Иллюзий на готу, Но мне они всегда Навечно и всерьез. На пятнах фонарей Сгорая мокнет свет, а Окаленной дыша Ищу тебя рукой, Но только медный звон Рассыпанных монет На паперте лежит мне Жалостью людской. Браво. Спасибо. Володя, давай. Надо же. Интересно. Ну, вспоминая о том, что я все-таки студент мои, наверное, надо что-то про родной институт прочитать. Итак. Маевцы, народ непокорный. Маевцы, народ непокорный. Над нами и мир бесконечный невластен. Мы в небо стрелой без сомнения взмыли, и небо разбилось на части. Осколок лазурного неба мы носим как символ на нашей груди. Мои это я, мои это мы, мои это лучшие люди страны. Совершенно согласен, кстати. Совершенно. У меня было. Я бывший военный. Ну как? Военных бывших не бывает. Да, я просто военный, военный да. И так получилось, что в свое время я за подвигами всякими лазил по горам. Подвиги были разные, горы тоже были разные, но среди моих друзей было несколько офицеров, которые были после Московского авиационного института. Они были интеллигентнейшие, я кадровый офицер, старший лейтенант, 23 годика. Они были более приличные, они были все интеллигентные, они некоторые не ругались матом, некоторые не пили. Да, но самое главное, что они были в доску свои, пускай у них было там, ну как по армейским меркам, немножко... Ну, там, похуже, <смех> подготовка, я говорю, что вы были двоечники, вас сюда отправили как мишенями <смех> подработать, да, но, тем не менее, они были отважные и классные, потому что они благородные люди, рыцари тоже такая же тема, вот, вот как вот этот благородный рыцарь, как и этот. Ну, и ты, в общем-то, тоже. А я тоже имею yeah. отношение, потому что я на вот на нашем огромном люберецком предприятии, Ухтомский вертолетный завод он был, или ОАО имени Камова, это вертолетчики. У меня династия в, на этом предприятии, дед, отец, мама, я, дочь, мы все работали на этом заводе. И мало того, все вот это мое, что называется, комсомольское в лучшем понимании слова этого, это все оттуда. И, кстати, и поэзия тоже, потому что первые мои любови уже были вот такие на, на это. меня влюбился поэт который посвящал мне стихи. И мне было потрясающе это интересно, потому что красивый звук. Я до сих пор люблю эти стихи. И они, правда, и, а, так как я сказала, что творчество, это очень заразительно. И там, где тебя это тюкнет, неизвестно. А еще я сказала о том, что наш старый кот, наш клуб, это лаборатория стихов, лаборатория поэзии. И очень много песен, случилось в нашем коллективе. То есть я, понравившиеся мне стихи, либо, которые мне вот ложатся, которые я уже сразу слышу, они становятся песнями. И вот Дина Бахтеева уже была в эфире. Ну у нас, я не знаю у нас плохих авторов. Такого просто нет. Такого нет у нас. Все авторы хорошие. И когда появляется песня, они, вот авторы, совершенно они как будто в первый раз слышат, потому что это другое, это другая грань этого стихотворения, это другие ощущения, даже, может быть, то, что они не вкладывали, потому что это ж пишется, мы же понимаем, как мы стенографисты, мы записали и записали, а вдруг на тебе вот тут вот такое выяснили, как там у меня одна автора, она говорит, мы тут сидим и смеемся всем семейством, я говорю, ну такое впечатление, что это не ты написала эти стихи, а я, как будто их первый раз слышу. Вот такой. И сейчас я хочу вам исполнить вот такой продукт, потому что как бы первый приход в своей жизни на радио, причем на такое замечательное радио Любрецкого региона, в которое я попала первый раз в своей жизни, мне хотелось, конечно, представиться. Вот. И поэтому вот такие представители у меня песни были, которые имеют срок давности, и в мае они перестанут, например, в предыдущие песни существовать, потому что мне будет уже 60. И уже ее не споёшь, поэтому надо было как-то быстрее. Премьера песни была, кстати. Вот. И сейчас тоже будет премьера песни, которая родилась. У нас есть такой автор, которую зовут Татьяна Черненко. Вот. И... Когда она написала эту песню, эти стихи, ну, получилось, что они чуть-чуть не влазили да, в да, свою да. одежку новую. Пришлось их причесать, но только с согласованием авторов я всегда это делаю, что там получается, не получается. Но Андрей знает, потому что его да, тоже да. мы причесывали. Да, и там, ну, чтобы попадало чтобы в ритм, да, поп... да внутренний попадал. ритм, это обязательно. Вот. Так просто нельзя. И мне легло очень, сама тема мне легла очень, вот, поэтому слова наши с Татьяной общие будем говорить, но идеи ее несомненно. И поэтому наш, из нашей лаборатории стихов, вышедшие из-под пера, послушайте вот такую песню. А ну-ка, старость, прочь с дороги, Не набивайся мне в подруге, Хоть потрепала жизнь немного, Да на виски осела югой, Тебя я гнать не перестану, А что виски придам оттенка, Один момент и снова стану. Я хоть блондинкой, хоть шатенкой ведь я не баба и не дура, мне мотыльком порхнуть, как здрасте, довольно пылкая натура, пепелиц способна страстью. Может, стучаться перестанешь и пересчитывать года. Меня ты дома. Не застанешь ни днем, ни ночью никогда меня ты дома. Не застанешь ни днем, ни ночью никогда. Молодец, вообще <связь> наши <связь> люди наши в городе, да? Это вот а, общее такое произведение, поэтому в нем в два раза больше энергии, которые я надеюсь, наши радиослушатели, радио Люберецкого региона... Тоже сейчас почувствовали И тоже сейчас будут Улыбнуться, прогонят Старость, прогонят Плохую погоду и будет солнышко в душе А мы продолжаем Володя, давай Ну, раз у нас заходил разговор Про вертолеты России да. Про мои, про самолеты Вертолеты Я хочу прочитать стихотворение, которое посвящается Всем технарям, авиационникам Я тоже, там, тоже причастна да. Итак, научная сила. Когда-то люди повсеместно науку звали волшебством. Наука говорила честно о том, что все считали сном. Она открыла нам реальность и грезы притворяла в жизнь. Дала нам, людям, гениальность, чтобы мы могли подняться ввысь. Наука не стоит на месте, и время продолжает ход. Мечтали мы о небе вместе, и был построен самолет. Пронзит крылатая машина, незримый звуковой барьер. Так человек научной силой законы мира одолел. Молодец, вообще. Именно. Мы М. такие. Да, нас палкой не убьешь, пакетом из пятерочки не задушишь. да Надо, кстати, пятерочку обязательно потащить тебя. Потащимся. Мы там просто иногда гору дерем. Ну, в смысле, наш совместный проект с торговой сети пятерской с центральным офисом. И мы там сборище организовываем, как когда-то Серега Есенин и Маяковский. Но тут по гуму, но хорошо, что пятерочка себя ниже не ценит. А мы не ценим себя ниже Сереги Есенина и Маяковского, потому что мы крутые тоже. Но мы, мы без короны. Мы с ними вообще вот так, потому что мы мы члены клуба Люберецкого городского, у Люберецких городских поэтов Старый Кот. А он, как известно, самый лучший. В этой части галактики. Ну там. Где-то может лучше Я не спорю. Нет, мы же скромные создания. Так вот, стихотворение называется ⁇ Я знаю взгляд ⁇ Оно вообще-то про любовь, но примерно не только про любовь, еще и посвящается девушке-поэта. Ну там, которая пришла, он ей там рассказал про любовь обязательно. У нее уши развесились там лапша, но зато он говорит искренне и у него в душе. Целый, целая вселенная для нее открылась. Представляете? Это очень ценные мероприятия, когда уши и вселенная. Я знаю взгляд. Я знаю взгляд. Я видел сам, он космосом разлит у ног. Болотным веря голосам я и ему поверить смог. Под скрипки, стоны, вальс цветов, Под шепот музыки волне, Под плач влюбленных дураков. И это не приснилось мне С бесовской искрой от ресниц, С наивной верой в вечный рай. Сквозь серость улиц слов и лиц В его огне звучит взлетай. И вдруг, как в первый раз, с луной, с бесстыжим мартовским котом, Поодиночке и толпой завоют музы под окном, И рвется из груди опять поэт, убийца и колдун, Герой, сумевший солнце взять. И пьяный толкователь рун, И с факелом, и с топором в атаку лезу на толпу, и чистым горным серебром Стилю ног твоих тропу, И взгляд этот со мной сейчас в стихе скользит одной строкой, как это было сотни раз, и он, поверь мне, только твой. Браво. Благодарю. Вот энергетика. Так, да, это, как бы, грубо говоря, сколько у нас времени еще? А. Так, командование объявило, что сейчас мы должны скоро закругляться. Володя, стих давай. Том песню. Я потом потом я. Да, потом я покибаю головой. А, ну, а, Как мы знаем, люди бывают мудрые, бывают не мудрые. Бывают те, кто смотрит вдаль, и те, кто хочет. Сиюминутные выгоды. Итак, приблизительно об этом следующий стих. Называется он «Гордость императора». Раздался грохот, и врата открылись. Врагов отряд ворвался в тронный зал. Тут их ряды внезапно расступились, и командир довольно закричал. Пришел конец, великий император, твоих побед прекрасной череде. Да, я, а, быть может, подлый узурпатор, но так угодно, видимо, судьбе. Приказ мой первый. Поднимайся с трона. И место мне на нем освободи. Ах да, оставить не забудь корону, И голову пред мной преклони. Но император только усмехнулся И промолчал в звенящей тишине, И мускул ни один не шелохнулся. Ты, значит, не прислушался ко мне? Излег захватчик меч из крепких ножен И в сердце императору вонзил. Мечом моим с престола ты не зложен, Характер твой тебя и погубил. Он попытался скинуть тело строна, но ни на дюйм сместить его не смог. Да, пусть слетела с головы корона, но не забыл он свой священный долг. Вцепился в подлокотник мертвым хватом, уж пропитался кровью балахон, но недостойным мудрый император, и умерев, не даст зайти на трон. Отлично, вообще, Мариночка. А я хочу продолжить знакомить ну как бы себя представлять, я работаю в детском саду, в Люберецком детском саду гимназии, номер 16, интерес, вот, в дошкольном отделении, наш детский сад интересик, и наши, мои коллеги, они тоже поклонники, Мои поклонники, и когда они узнали, что я собираюсь пойти на радио Люберецкого региона, они сказали, обязательно ты должна прочитать стихотворение «Времена года». Поэтому это стихотворение я посвящаю своим коллегам, нашему прекрасному коллективу, гимназии номер 16 «Интерес», дошкольному отделению «Интересик». «Времена» года. Одеты по последней моде, то снисходительность, то строгий, четыре женщины приходят в трактир уютный при дороге. Зима с холодной походкой с, по... с порога прокричит «Скорей, налей мне, братишка, водки, от холода меня согрей!» Весна с улыбкой игривой Ведет с собой всех друзей Так грациозно, так красиво Шампанского бокал налей! Вот жаркая натура лета Под стрекотание сверчка Предложит местному поэту А не испит ли нам пивка? Но осень с тихою надеждой Прогнать с души Своей тоску В своих блистательных одеждах прошипчик. Что, по Молодец! И вот такая песня осенний, конечно Спасибо Сотворителю За осень За золото Лесов И листьев росы И за Синила Все этой осенью В душе Тепло и мило Мне мило Озеро Святой водою И облака На небе Чередою Не скроют Очертаний Радуг ясных Не омрачая Не омрачая Чувств моих прекрасных. Что слух стихов и песен, Слух ласкает. Светла печаль, коль милый улетает, светки и сердце рвется словно птица в клетке за все создателя я вновь благодарю особенно за то что я люблю молодец я хочу сказать вот то же, что, как рождаются стихи. Вот написано, было из стихотворения поставлено точка. Вот это именно. Не дать, не взять. Все, точка. Не хватает двух строк. Я звоню сестре, говорю, скажи, пожалуйста, а вот в сонете сколько строк? Она говорит, 14. Я так... Пи -пи -пи -пи. У -у -у. Оно. Эта песня называлась «Осенний сонет». Ну да. Так, дорогие мои друзья, мы выдуваем заканчивать этот прекрасный литературно-музыкальный, волшебный вечер в этом прекрасном помещении нашего прекрасного Люберецкого радио с прекрасными сотрудниками, руководителями. Огромное спасибо всем, дорогие мои друзья. Огромное вам всем спасибо. Очень душевно. Никогда, никогда мы не сдадимся. Мы спасем русскую литературу. Ну и русскую эстраду. По-любому. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Угу. Ну как, нормально?